Анисативная группа благотворительного фонда «Хайбов с тобой» организовывают благотворительную акцию, и в ходе которой 29 сентября в концертном зале «Украина» пройдет концерт, и в ходе которого хотят собрать достаточно весомую сумму денег для того, чтобы купить уникальное медицинское оборудование. Об этом мы сейчас подробно расскажет Александр Кварта, финалист конкурса Украина Майкаланд, Андрей Шейнин, руководитель благотворительного фонда Хайков с тобой, Александр Бородай, полковник, руководитель клиники похудения военного госпиталя, Михаил Пуц, медик 92 механизированный регант. Если можно, Андрей, с вас. В чем задумка, минимум, максимум, что будете делать и как люди вообще откликаться? Да. Спасибо, друзья, что вы собрались. Действительно, наш благотворительный фонд «Харьков с собой» работает уже давно с помощью ран... помогает раненым, помогает нашим ребятам на фронте. Мы уже больше года, наши активные ребята ездят на фронт и устраивает в том числе благотворительные концерты, бесплатные концерты для воинов. В том числе наш Александр Фарта – постоянный наш участник. Один из. Да, один из постоянных участников. Сейчас летом у нас возникла на одном из таких выездов, ребята предложили, именно артисты, предложили сделать благотворительный концерт с помощью раненых, для того, чтобы собрать средства, и уже как-то поддержать и госпиталь, и медицинские службы на фронте, и самих раненых, которые нуждаются в этом. Естественно, мы не могли пройти мимо этого предложения. Мы знаем реальное положение вещей и потребностей армии. И мы пошли вместе, взявшись за руки, делать это благородное дело. Спасибо городской администрации, которая нам предоставила бесплатно киноконцертный зал Украина. Спасибо государственной областной администрации, которая помогла нам, в том числе с распространением билетов и информации. В чем состоит благотворительная акция? Изначально предполагалось, что будет концерт, во время которого, ну, на который будут проданы билеты, и на эти средства мы будем что-то делать. В процессе обговорования да, у нас явилась уже акция да, «Поможи поранам». Акция более широкая, чем сам концерт. Акция включает в себя сбор пожертвований, Акция включает в себя много, много различных мероприятий, в том числе основной хвост – это наш концерт. На концерт заявлены самые любимые артисты Украины – Победитель национальных э, шоу, э, в том числе "Украина моя талант", "X Factor" и "Голос Украины", а они так, все, это, да, практически все, все они были в АТО, э, и все они выразили согласие выступить бесплатно. Весь свой гонорар, они снова же отправляют к нам на помощь нашим раненым. А какие задачи мы ставим в нашей акции? Мы хотим, во-первых, показать, что город Харьков это город благотворителей. Мы хотим показать всем, всей Украине, что Харьков не пассея задних. Да? Харьков хочет быть впереди. Немножко это перекликается из вчерашней нашей пресс-конференции о том, что Харьков город глобальный, Харьков главный. Кроме того, из того, что мы знаем, что надо, мы хотим собрать деньги на помощь людям. Это может быть и юридическая помощь, оплата юридических услуг, оплата лечения, это по максимуму, если мы соберем, у нас есть идея это купить микроскоп, электронный микроскоп для проведения операции в Харьковском госпитале. Если мы не соберем необходимую сумму, тогда мы будем уже ближе к 9 октября собираться группой и решать, что мы будем делать. Но снова же мы принимаем предложения от госпиталя, мы принимаем предложения от военных частей, от инициативных групп инвалидов. Мы готовы помогать всем. А сейчас у нас, вчера мы разговаривали с Михаилом, он расскажет поподробнее, есть идея создать кассу помощи нашим раненым. Ну, это в принципе вкратце то, что мы хотим сделать. Михаил, а... Да, теперь Михаил. Спасибо. Да, я хотел бы сказать спасибо вам всем Андрею и всем гражданским организациям, которые продолжают проявлять интерес к проблеме военнослужащих, проблеме армии и так далее. Вот это очень важно, можно дальше делать. Все. Я в двух словах хотел бы вообще рассказать о проблеме раненых и о проблеме военной медицины, ну, насколько я ее вижу там, за это время, за эти 12 месяцев, как гражданский врач, который мобилизовался, который находился в, непосредственно, в зоне АТО, в город части Луганского области. Во-первых, раненые. Вне зависимости от характера, это минорубная травма, это огнестрельные пулевые ранения, это различные контузии и так далее. Пока что ни один человек, насколько я знаю, из моей бригады 92-й не получил компенсации денежной, обещанной государством. И это достаточно большая проблема. Это большая бюрократическая процедура, которую должны были пройти люди, пройти несколько комиссий, получить различные записи. И тогда, только потом, они получают какие-то денежные выплаты. Пока никто не получил денежных выплат. Система очень медленная и вязкая. Когда нужно было собрать людей, отправить их там, защищать интересы государства, это произошло достаточно быстро. И люди уехали без жгутов и индивидуальных перевязочных пакетов на технике, которая была списана. А сейчас, в общем-то, по истечении какого-то времени, они ну, не претендуют ни на что больше, чем на то положенное им государство. И многие не могут получить это. По разным причинам. Потому что ну, там, некоторых не хватает юридической грамотности, некоторых не хватает просто терпения, некоторые не понимают, почему они должны доказывать о том, что ну, им кто-то что-то должен. Почему они должны доказывать о том, что они там были, и они были ранены и так далее. Это первая проблема. Проблема отношения государства, отношения системы и прав. Многие просто плюют, ну, разворачиваются и уходят, остаются без, там, вот, без выплат, в которых они нуждаются. Вторая проблема – это то, что многие нуждаются в более, скажем так, квалифицированной, но... Другой помощь, да? ну, то есть не, не всегда они могут получить необходимую помощь в пределах государства Украины. И они нуждаются в, там, в лечении за рубежом. Вот. И э, тоже это в общем -то, решается за счет волонтерских организаций добровольных пожертвований. Э, для того, чтобы, на, на мой взгляд, э, было бы целесообразно помогать, во-первых, прицельно, во-вторых, э, открыто. То есть, э, вот, э, мы вчера говорили с Андреем, и подумали, что было бы, ну, там, было бы здорово не просто покупать какое-то там оборудование, какие-то девайсы, которые там будут работать, а делать, ну, что ли, кассу помощи, да, то есть, когда человек не может получить то, что ему должно положено -то. Деньги, ну, на что уплачены деньги налогоплательщиков и государства должно им выделить, в силу того, что там, система медленная, да, помощь ему нужна сейчас, ему и так далее, вот. мы могли бы перекрывать это из этой кассы взаимопомощи. Вот. Дальше, услуги юристов, потому что ну, еще пока не было ни одного судебного дела в отношении государства, я надеюсь, они когда-нибудь будут и будут лагерами. Это два, но ну и информационная поддержка. Это э, просто нужно понимать о том, что это люди, которые э, раненые и больные. Да. Вот я просто сразу оговорюсь, э, большинство людей, которые, там, которые были призваны, и в первую, вторую, и в третью волну мобилизации, это далеко. Там не молодые люди, у них были свои хронические заболевания, с которыми они жили, потом они их призвали. Они, многие, несмотря на запреты комиссии военкомата, пошли служить. Дальше у них там обострились их заболевания, многие там, ушли с инсультами, инфарктами, обострениями э, и, и так далее. И в общем они не получали ранения, да, но они, служба, э, в течение службы их состояние ухудшилось, они тоже нуждаются в медикаментозной помощи. Вот. И э, э, проблема э, социальная и психологическая для этих людей э, – не оказаться выброшенными потом, завтра просто. Да? То есть вот у них каждый человек, это каждый там, военнослужащий, который, вы, который там, вернулся, получил или не, не получил, это отдельная история. И еще, мне кажется, очень важно было бы просто говорить об этих людях. Потому что ну, как бы, они не должны раствориться сейчас. Они не должны прийти, прийти там, после там, 12 месяцев, ну, сколько, и кануть в лету. Вот. Поэтому я думаю, что было бы важно э, информационное сопровождение вообще, всего того, что вот, просто, э, там, ну, например, я не знаю, у нас были бойцы, которые получали тяжелые ранения в период там, сентября прошлого года. Вот, были э, люди, у которых там э, ампутированы ноги. Да, где они сейчас? Что с ними? Как они живут? Я знаю, что мы, ну, там, у нас э, Саша Бабченко, разведчик с 1992 он э, ну, получил тяжело, ну, серьезное ранение и в общем у него ампутирована, ампутирована нога он не получил ни одной награды что с ним как с ним где он сейчас то есть очевидно этот да, человек нуждается как, как в, в помощи материальной так и в информационной помощи потому чтобы знали о том, что такой человек есть туда который пришел добровольцем, на который там оставил свое здоровье вот. Ну и... Есть еще проблема вообще военной медицины, но это, это, это отдельно, наверное, не поместится в этом бесконференции. Спасибо. Да, спасибо. Александр Платов. Ну, начнем с того, что вообще в зону АТО я буду говорить сразу и от своего лица из-за некоторых артистов, которые будут участвовать 29-го в концерте в этой акции, да, и которые непосредственно причем чем плечу ездили с нами неоднократно в зону АТО. Лично я э, начал свой путь туда э, с нашего госпиталя на Тринклера, когда э, первый раз мы пришли, и я вообще не понимал, э, что я там делаю, если у людей такие проблемы, такое горе, и... Ну, видно были. было, что это такие помятые, побитые пацаны, которые не знали вообще, что произошло и почему оно произошло, да. Я переживал и после того, как ну, спел там, самые свои веселые, какие песни есть, собственно, они начали улыбаться, подходить, благодарить, то есть я понял, что в принципе это нужное движение и мы артисты больше, даже как Такая психологическая разрядка для них, тоже, в принципе, такой э, способ врачевания да, души, их настроения, и, собственно, необходимая эта функция наша артистическая. Поэтому мы как бы ездили много по этим местам, поддерживали. когда видишь, когда эти солдатики кто с гипсом на одной ноге пляшет, кто там просто встает и подходит, благодарит, говорит, ты мне в это ухо говори, потому что здесь я контуженный. Вот. И всякий раз, когда меня и Андрей приглашал, там, и другие члены команды нашей волонтерской, говорили, едем, едем. То есть тут вопрос не возникает. Поэтому и нынешний концерт, это... Ну, Естественная дань артиста сделать то, что ты можешь для поддержки духа человека. И, ну, как говорится, физические раны есть, кому лечить, и мы на это собираем деньги, и мы будем врачевать души, так сказать. Да, если можно, Александр Бородай, э, о том состоянии. Э, в котором сейчас находится госпиталь, основные нужды и... Ну, просто, знаете, оно, когда вроде как перестают стрелять в э, перемирие, да, кажется, что ничего не происходит. Да, то есть, все мирно, хорошо, мы шходим по улицам, у нас руки и ноги на месте. А что происходит в госпитале? Ну, для общей информации, я хочу сказать, что за все время проведения антикеросийской операции через наш муниципальный центр Северного региона прошло больше 11 тысяч раненых и травмированных Зоны АТО. Из них больше шести, это чисто вот. Что хочу сказать, что чтобы бы ни говорили, те бы что ни говорили мы, именно наш центр, наш госпиталь, как чаще говоря, называют наши лечебные учреждения, мы были готовы к этому. И с самого начала выполняли свои обязанности, как положено, и справлялись с тем объемом, который раненых, которые поступали. Вот. Из этого количества основная масса раненых, вот, люди, которые были, это люди, которые получили ранение в конечности. вот Это э, те, которые в своей основной массе прошли через именно через клинику, которую я руковожу. Это не травматологическое отделение, не арохимическое отделение. Э, что еще сказать за это время нашей работы, э, кроме того, что э, мы значительно совершенствовались и совершенствовались в знаниях медицинский персонал. Кроме того, через военно-медицинский центр прошли гражданские врачи, которые сейчас э, уже даже проходит смена, которые работают в мобильном госпитале, которые выполняли, выполняли и выполняют в настоящее время задачи и в нас в центре, и практически по всей зоне антитеррористической операции в самых различных лечебных учреждениях лечебных учреждений, которые также находится на усилениях в отделениях медицинских лечебных учреждений. Где работают наши военные врачи, и наши кадровые, и те, которые пришли с, как говорят, гражданки. За это время, что хочется сказать, что вы понимаете, что то количество, которое прошло через нас военнослужащих, раненых, травмированных, они все нуждались в большому достаточного объема помощи. Этот объем помощи он в каждом случае оговорен И действительно на лечение этих людей идут большие затраты. На сегодняшний день мы довольно-таки хорошо обеспечены оснащение, имеем оснащение достаточно, имеем оборудование. Но нет, как говорят, нет предела совершенства. Так, на настоящее время да, действительно, для более качественного выполнения оперативных вмешательств, в частности, на головном мозге, мы нуждаемся в, микроскоп, в нейро микроскопе, нейрохирургическом микроскопе работы на два рабочих места. Этот микроскоп, он позволит более четко ограничивать ткани головного мозга, которые нежизнеспособны вот нежнеспособны, связи с чем более Качественно будет выполнено хирургическое вмешательство, что, конечно, имеет определенные свои положительные последствия. Вот. Что еще? Постоянно мы нуждаемся конечно, в имплантах. Это металлоконструкции, которые необходимы для фиксации костей конечностей, позвоночника и так далее тому подобное. То, что сейчас наступило, так сказать, в и, бог, конечно, чтобы оно было более длительным. Это не говорит совершенно о том, что мы перестали работать. Мы работаем с контингентом раненых, травмированных, которые и заболевших, которые раньше получили травму. Они проходят у нас реабилитационное лечение. Мы производим координацию по направлению этих больных по лечебным учреждениям, начиная от украинских, также и очень много через департамент охраны здоровья нашего военного. Они уходят на лечение за границей. На сегодняшний день, например, у нас три человека находятся на протезировании в истоке протезирования. Один человек ждет сложных оперативных вмешательств в истоке травматологии и ортопедии, где должна быть произведена замена двух суставов, то есть будут внутренние импланты тазобетого и локтевого сустава. Вот. Всех этих людей мы знаем, никто, вот, так сказать, нас не является опрошенным и никому еще не отказали в оказании помощи. Вот, вот то, что я хотел сказать Она на сегодняшний день. Я не скажу, что у нас положение на но мы очень благодарны всем тем организациям, которые до настоящего времени оказывали нам помощь, ну и продолжается эта помощь в дальнейшем. Мы ее очень-очень ощущаем. Большое всем спасибо. У нас в зале присутствует Екатерина Ерейская, волонтер, которая уже собрала определенную сумму денег. Нет? Мы не будем об этом. Хорошо. И... Как раз мы будем об этом. Да, будем? Да. Евгений Скива. Я немножко отценка доставлю, правильно? Хорошо. А, как мы поступим? Мы зададим вопросы и отпустим наших спикеров и выслушаем новых. Или как так, скажите? Давайте выслушаем новых, а потом зададим вопрос. Хорошо. С кем-то кем поменяемся. Давайте с вами, да? Екатерина. Микрофончик. Я хочу сказать, что я представляю в данном случае коллектив большой Харьковского национального экономического университета и не Семена Кузнеца. Когда было объявление о том, что будет вот эта акция, то было принято решение. Поучаствовать в ней. Значит, и ну, коллектив собрал деньги, значит, у нас получилась сумма больше 36 тысяч гривен, значит, все участвовали ну, добровольно, то есть кто, кто сколько может, там совершенно разные суммы были собраны. И, э, в общем-то, поскольку мы Всегда мы работаем в высшей школе, да, значит, образовательным учреждением. Я вообще всегда стремлюсь из всего делать ну, воспитательные такие значит, мероприятия. Поэтому и это мы тоже вот таким образом построили все. Значит, у нас, допустим, мы выкупили часть билетов. На этот концерт и хотим, чтобы на них пошли прежде всего студенты, приобщились к этому движению. Значит, мы э, э, ну, попросили у организаторов, чтобы ну, нам был выделен определенный участок работы, который мы закроем сами. То есть очень важно в благотворительности, но ну, не просто отдать деньги, да, чувствовать, что ты что-то сделал конкретное. Вот вчера, например, мы э, пошли, купили костыли для госпиталя, для отделения травматологии. Значит, там это, ну, это вообще потребность постоянная, я с этим сталкивалась, я уже привозила там не раз эти вещи. Да, и э, сейчас особенно, вот, сказали нам очень много таких больных, Значит, эти ребята потом перемещаются в другие госпитали там, или домой. И очень важно им дать с собой эти предметы. Да? Значит, в госпитале такой возможности нет, это только если мы вот этим обеспечим. Поэтому вот сегодня мне только позвонил мой друг из военной и сказал, что у них подорвались там, в районе на доминия опять, значит, и опять вот они сейчас едут в наш госпиталь, в общем, оторвана нога. Там несколько человек пострадали. То есть это то, что происходит постоянно, это то, что действительно нужно. Вот. Ну и второй проект, мы, в котором мы тоже примем участие, это оборудование там, стоматологического кабинета, обеспечение его там, материалами. Но это тоже будет позже там, принято решение, как, когда. И мы вот, ну, тоже хотим в этом принять непосредственное участие вот, в передаче. Там, чтобы ну, действительно коллективно ощутил свою сопричастность этому большому делу. Спасибо. Низкий, да? Задавайте вопросы, если есть какие-то вопросы. А вы в формате вопросов? Ну, я думаю, да. Ну, основная информация, по-моему, считали, что по уже э вы получили, а по-моему, а повторять то, то да. что уже сказали. Если можно, Светлана, ну, у меня вопрос или к Александру, или к Евгению, сколько стоит микроскоп, который можно для проведения? Ну, дело в том, что там цены от 300, от 300 до 400 тысяч, насколько я помню. Это был вопрос тогда, когда где-то месяца два назад, потом подняли вопрос о том, что нужно оборудование на этом микроскопе второго места. И чтобы ассистент хирурга, который перестил, который тоже должен, должен видеть все там, что там происходит и активно участки. потому что они смотрят микроскоп, видят, говорят без микроскопа самому понимать, что. Думаю, насколько я знаю, в этом была задержка всех вот. Ну общая стоимость какая вот оборудование двух-двух второго места. Всего сколько денег нужно для приобретения и работы на этом оборудовании? Не могу сказать. Дело в том, что работали вместе с Волонтерами они уточняли эти суммы. Но на, на то время, когда я говорю, что месяца два, когда это была сумма где-то от 300 до 40 тысяч. На сегодняшний момент с учетом второго места там получается по 70 тысяч. Можно? Да. А какой количественный археологических больных треназывает? За это время, ну я вам скажу, по состоянию на январь э, было выполнено 119 операций еврохирурга. По, да, по сравнению, в Днепропетровске было выполнено 98, э, в Одессе 76, это данные последней конференции. На сегодняшний день я мне могу сказать. А доставляется идет эвакуация? Ну, вот, я не знаю, то, что касается сектора, да, наших, наши пациенты, которые идут через госпиталь Сватова 59 и потом они идут в Харьков. Первая ну, нейрохирургическая помощь э, там, ну, вот у нас, например, там Шевченко, Александр, это, э, минус, Витали. Витали. Витали. Вот, Ему делали э, нейрохирурги, хирургические бригады были представлены в госпитале Новая Дар и в счастье. Так мобильная бригада 59 года. Именно благодаря своей временности, да, ну, мы должны понимать, потому что речь, когда идет о микроскопе, это квалифицированная, специализированная нейрохирургическая помощь, и это, в общем, тоже очень важно, безусловно. Вот. Но в, в ургентных экстренных случаях решается, решается ну, именно время оказания этой помощи. Вот. Нашему бойцу хирурги 59-го госпиталя делали краниотомию, причем делал ее не нейрохирург, делал ее хирург обычно. Делал скрывал ну, Там была контузия, был, нарастало, нарастали объемы, гематома нарастал. Он делал декомпрессию в условиях клиники новая. Только благодаря тому, что он там оказался, в общем мы смогли довести человека дальше до Харькова. Это тоже очень важно. Своевременность и этапность оказания, и представленность, представленность бригад именно. Ну, как бы это понятно, что в Харькове можно делать очень много, да, но довести нужно до Харькова. – Коллеги, вопросы? Если так, то скажите, пожалуйста, представителям госпиталя это больше адресовано, насколько еще много тех мест, которые нужно заполнить в оборудовании, в, я не знаю, ремонте и, и так далее, что ну, самое болезненное? Самые первоочередные места, что нужно сделать для того, чтобы этот госпиталь работал? Я просто э, сначала своему коллеге по этому поводу. Да, Значит, э, доставляются раненые больные из зоны ТО, нейрохирургические раненые больные. Там поступают раненые больные не только из сектора А, там поступают раненые больные из сектора С, из сектора В. Вот иногда даже из сектора М поступают раненые больные. И нейрохирургическая помощь, ну, правильно коллега сказал, там оказывается, да, изначально оказывается на том этапе, на котором э, впервые появляется врач, и впервые появляется операционно, и есть необходимость оказания нейрохирургической помощи. Да, Действительно так происходит. Вот так само и в тех секторах, кстати, полочками в сектора С, я прекрасно знаю эту ситуацию, Значит, везде по больницам, где мы. Распределяли своих хирургов, в том числе и нейрохирурги были, которые оперировали там, но потом их уже сюда доставляли, в Харькове, здесь уже проводился этап специализированной, узкоспециализированной медицинской помощи. То, чего, к сожалению, нельзя сделать ни в Артемовске, ни в Суправдаре, ни в других городах по зоне проведения ТО. Вот. В Харькове, в Одессе, в Днепропетровске, имея такое оборудование, это мы обязаны даже делать. Потому что если там сделали трепанацию черепа, то здесь мы уже делаем полноценную обработку. Без такой аппаратуры сделать эту полноценную обработку здесь, в Харькове, это будет просто невозможно. Самое, приоритетное направление, Самое сейчас... приоритетное направление. у нас сейчас. Вот, э, с учетом того, что у нас, в принципе, война переросла, скажем так, из полномасштабной, больше такую диверсионную войну, у нас очень много на поступает ранее в принципе, с минно-взрывной травмы. Минозерная травма подразумевается под собой. Это ранение верхних и нижних конечностей. В основном глаза страдают. Койна вчера вас привезли раненого там с повреждениями глазного яблока. Вот. Нужна аппаратура и для операции на глазах, нужна аппаратура для операций нейрохирургических, вот. нужна диагностическая аппаратура, нужна техника для вывоза раненых из поля боя. Еще есть над чем работать. Я скажу, что государство, конечно, делает шаги в этом направлении, но, к сожалению, с учетом войны, недавно больших расходов не в состоянии перекрыть те нужды, которых. Ну и по оперативности, я так понимаю, а волонтер, волонтерское движение все равно превосходит то, которое обладает государство. Ну, я бы так не сказал, потому что, в принципе... Судя по тому опыту, который я получил в зоне боевых действий, да, волонтеры да, подвозили. Вот, и подвозили быстро, оперативно и так далее. Ну, объемы поставок, тех медикаментов и так далее, конечно, государство не преусплодит, потому что если бы не было государственных поставок, волонтерская помощь бы, и зачастую, понимаете, как бы, что происходит, Они привозят то, что дают, то, что находят и так далее. Они здесь конкретно по заявкам получают то, что нам необходимо. В этом есть немножко разница. что нельзя это? и то сбрасывать, и это нельзя сбрасывать. Оно, э, от государственной помощи, ну не то, что нельзя отказываться, она должна и обязана быть. Волонтёрская помощь, но никто не отказывается, не собирается отказываться, потому что это тоже очень важный фактор, дополняющий государственную помощь. Я так понимаю, Ваши медики в госпиталях на глядовой работают, Вы какую-то отапию производите? Насколько у вас был начался? медицинские учреждения мобильные ну, у нас медицинские мобильные группы э -э, которые мы закрепились за э -э, разными больницами так в, в секторах те группы которые работают э -э, в секторах они, им поставляются медикаменты согласно их заявок плюс конечно что-то доводит ну, это уже по, по личной инициативе а так в принципе те заявки которые есть мы будем что касается сектора, за который там отвечаем лично наш госпиталь, мы курируем два сектора. Это сектор А и сектор С. То заявки, те, которые поступают из сектора, удовлетворяют их. Вот, естественно, это часть медикаментов, которые мы отдаем в сектора, это те медикаменты, которые мы покупаем самостоятельно, свои деньги, за те, которые нам удается тоже зарабатывать, и эти деньги, вернее, эти медикаменты мы также направляем в зону проведения. Это вот лично то, что мы сделали, да. Вот. Я не говорю вот централизованного медицинском обслуживания, которое людские, а то, что мы здесь как-то заработали, купили и отправили в сектор. Да, может быть еще кого то вопрос? Да, да, пожалуйста. У меня с ну, информацией вопрос. Я представляю благотворительный фонд Харьков с и группу Халпар. Во-первых, по поводу скорости транспортировки. С передовой с мест ранения, собственно говоря, я хочу обратить внимание, что наша группа, в частности, и проект проводила, который, собственно, и не закончился, волонтерская, диспетчерская. И нашей группой снабжены несколько реанимобилей, которые именно вывозят и чем... Ну, многим помогают этим. Это, ну, кстати, фонд Видруджин тоже нам в этом помогал то есть я хочу сказать что волонтеры очень активно э, помогают нашему в частности в смысле скорости транспортировки и в смысле э, безопасности транспортировки это пункт первый пункт второй наша же группа достаточно много э, и в рамках э, проекта волонтерская диспетчерская то есть помощь раненым и эвакуация раненых э, предоставляет медицинской помощи и это не единичные какие-то поставки, это большое ну, направление нашей деятельности, можно сказать. И, в общем-то, суммы и тонны, я не знаю, медикаментов, которые доставлены нами и в госпитале, и в районные больницы, которые находятся ну, так сказать, на красной линии, если я правильно понимаю, как говорится, это... Ну, зафиксировано и сказано. И в общем-то здесь, я думаю, местно говорить не столько о том, что не мерятся, кто больше э, предоставил помощь, и волонтеры или государство, потому что, ну, понятное дело, и разные финансовые, и все весовые категории. А так сказать подчеркнуть и обратить внимание, что но только вместе мы можем что-то сделать. И, безусловно, я, я, я извиняюсь, вопрос. если... Да, нужно. вопрос к Михаилу. Андрей упоминал о том, что есть идея создания э, кассы взаимопомощи. Вот если можно, чуть подробнее. Ну, пока, пока это просто идея, на самом деле, она должна как-то вырисоваться в конкрете, кассу или в фонд. Мне хотелось бы, чтобы это была открытая какая-то... Площадка, где можно было бы видеть, кому конкретно помогается, куда это идет помощь. Ну, то есть, это было бы лучше. Четко и понятно. Все это видели в открытом уровне. Вот. И, э, ну, я не знаю, это, ну, просто идея. Все, кто у кого есть по этому поводу, там, не знаю, возможности и желания вырисовать конкретную структуру, мы будем только очень рады. Ну, то есть, я, мы можем создать базу данных наших э, раненых пострадавших, мы можем связаться с ними, с их семьями, узнать какие ну там, речь идет, там, например, об отдаленной помощи, то есть человек получил ранение там, полгода назад, что с ним сейчас происходит, чем он нуждается, да? сколько государства покрывает его, там, расходы на лечение и когда вот. ну, пока, пока это действительно, мы вчера поговорили, и пока это на уровне если позволите, чуть добавлю. Мы по поводу открытости и прозрачности, да, первый шаг это да, именно под нашу акцию. Мы создали отдельный расчетный счет. Этот отдельный расчетный счет виден у нас на сайте, мы каждый день даем отчет по поступлению. То есть все, что сколько поступило, у нас на сайте есть. То есть и Пожалуйста, там. И соответственно, когда мы начнем эти деньги тратить, там будет дословно, до какие и кому, сколько куда на лекарства, на микроскоп, на стомалогический кабинет и так далее. Все будет прозрачно, прошу приходить, смотрите. Так, если можно два последних вопроса. Так, ну я продолжение этой темы. Было заявлено о том, что пока государство будет финансировать, Нет. мы вот сможем дать деньги из А Не боитесь ли вы, что таким образом мы снимем обязанности? государство государства финансировать это те, те пункты, которые они обязаны. Ни в коем случае они должны сниматься с государства, наоборот. Более того, там… Но не по родителям это то, что они снимались? Смотрите, нет, ну, как бы, ну, это вот, это второй карман, знаете. того, чтобы раненый получил статус инвалида так? Если он получил этот статус, государство работает, оно ему отдастся. Пока он не получит этот статус, мы должны его поддержать мы ну, не говорим, что мы будем все время. Мы работаем параллельно. В первую очередь мы берем его заявку и помогаем ему юридически, так, чтобы получить статус ветерана. И тут же параллельно мы даем ему деньги для того, чтобы он это время прожил. Ну, я просто вижу людей, которые там, они не только раненые, но просто вот, там, больные люди, которые, там, у которых обострились хронические заболевания. Они ходят и пытаются там, выпить деньги для, для лечения. Это происходит там, там не один месяц, не два. В то же время очевидно, что деньги им нужны там, вот, вот сейчас. Да? Это ни в коем случае не должно снимать обязанность государства перед там, своими гражданами, обязанность давать им деньги налогоплательщиков. Вот. Более того, это должно быть еще основной задачей этого фонда добиваться того, чтобы люди получали должные им деньги, выплаты и так далее. То, что причитается по, по закону и по всему остальному. Поэтому ни в коем случае не должно. Просто это ну, как, я не знаю, как второй карман, как касса взаимопомощь. Приезжайте. Да, нет да. вопросов, меня вопрос. У меня есть вопрос к Михаилу очень быстро да. и один ну, комментарий, который ну, мне очень важно его э, сказать, хотя он, наверное, будет в э, ну, чем-то не очень приятным. Знаете, за 15 месяцев сотрудничества да, наших волонтерских групп с разных, ну, то есть мы не говорим только о нашей группе, да? с Харьковским госпиталем, с другими госпиталями, почему-то не меняется вот такая очень странная ситуация. То есть система вынуждает э, госпитали говорить о том, что у них все нормально, у них все есть, но когда у них нет, а у них очень часто нет, так или иначе они обращаются на волонтерским группам. И это не что нашли волонтеры, там, что могли найти. Да? Мы все четко, ну, здесь присутствующие, мы все четко знаем, что это очень четкие заказы и очень четкие ответы на эти заказы. Это аппараты для искусственной вентиляции легких, это кровати, это оборудование для травматологического подразделения. Это не то, что там у волонтеров валялось, они нашли, там случайно привезли и так далее. Это четкие ответы на четкие заказы, совершенно точно. Вот. А к Михаилу у меня вот такой вопрос. Миша, я знаю, что когда год вот назад мы призывались и мы только приехали в Башкировку, то ситуация с снабжением да, медицинской этой части, но ну, с тем, что мне было, она была, ну, настолько, ну, то есть были даже такие комические случаи, там травки какие-то ребята собирали, слушали да, травки, трав, ну, посылали людей за лечебными травмами, просто, Да, вот, Че я не знаю, смеяться честно. или плакать. И как изменилась, во-первых, ситуация за год, вот сегодня вы демобилизовываетесь, поздравляю. А, <св> С чем, чем, чем оставляет медчасть, и вот вы ушли, ваш коллега Сергей тоже демобилизовывается. Кто, кто остался? Пришли ли новые люди? Смотрите, ситуация не, ну, на мой взгляд, она не изменилась коренным образом. Да, действительно, год назад мы выезжали из Башкировки без жгутов и в индивидуальных пакетов. В основном потом уже их дало нам государство. И то, что касается государственной помощи волонтерской, я в течение. 12 месяцев на начальника медицинского пункта второго механизированного батальона 90% моих медикаментов это волонтерская помощь. Государство начало активно там, принимать заявки после Нового года. <coughs> До этого оно просто делало лишнее, вы Теперь по поводу Башкировки. Там ситуация, на мой взгляд, еще хуже, чем была. Сейчас там нет, на Башкировке находится около тысяч человек, там плюс-минус. Это те люди, которые выводятся из. Зону то, не только 92, а и другие подразделения. Так вот медрота, которая там была, которую уничтожали в течение 20 лет, ну как медицинскую службу в армии вообще. Там сейчас нет ни одного хирурга, штата, там, ну, есть несколько фельдшеров и терапевтов, которые, в, в тех условиях, в которых они находятся, могут оказывать только, ну, я не знаю, они могут мазать зеленкой пятки, вот. они могут, я не знаю, ну, писать справки, они могут направлять в военные военный госпиталь, да? Вот. но они не могут, Это была полноценная больница, полноценная районная больница с, с, с двумя операционными, с диагностическим отделением, лабораторным отделением, стоматологическим. Сейчас, сейчас там э, счет вода с третьего этажа до первого, вот. и плесень. Вот. инсулин это единственное лекарство, которое там есть. А, поэтому, ну, на мой взгляд, там ситуация катастрофическая. Так и так бы не ну, ну, То есть, если мы говорим о в медицинском обеспечении наших войск, то, в общем-то, как бы далеко еще до этого, до, до Значит, я все-таки запомню, и скажу потом э -э Значит, дело в том, что э -э никогда в медицинской роте 92-й бригады не было своей лаборатории, своих операционных бригадей, потому что вы, очевидно, совсем не декурс сидел. Значит, дело в том, что в Чугуе в свое время был мобильный госпиталь, стоял там которые потом его ну, полученные кредиты командовал трансмоском, он очень умный господин, ну, я знаю, что та ситуация, которая там была, вот тогда э, как бы в тот период, когда был господин, там проблем вообще никаких не было. Те медицинские роты, которые сейчас создают, их создают практически с колес, ну да, вот по военным штатам, по штатам военного времени, естественно, набирают людей гражданских, которые, в общем-то, не боевого слаживанием особо не пошли, вот. не знают э, толком чем заниматься, как заниматься. Что касается по медикаментам и поставок медикаментов туда. Значит, я э, э, просто э, владею ситуацией, я не занимаюсь этим вопросом конкретно, но ситуацией владею, заявки тяжело выдавить с этой 92-й бригады, с 92-й бригады на медикаменты. Постоянно там, э, пытаемся от них получить эти заявки на получение медикаментов. Вот это та проблема, которую э, я понимаю, что люди поприходились в гражданке, не знают, как эти заявки писать, чего там делать. Там. Вот. Но, э, открывают там, где стучаться. Если сидеть ничего не делать, то естественно там, если нет заявки, то нет поставок медикаментов. Поэтому говорить о том, что медикаменты в 92-ю бригаду как год назад не поставляются сейчас не поставляются, по по мягко не говоря, неправда. Меликамент, я говорю о людях, там нет ни одной хирургической приграды сейчас. Значит, ваши хирурги на данный момент проходят у нас э, в, прикомандированы хирургическими и проходят у нас совершенству После этого они будут отправлены в Министерство в Бригаду. Ну, как раз сейчас после обеда у нас 4 часа встречи. Еще... Все хирурги из 92 Бригады прикомандированы Харьковскому центру. И здесь они сейчас э, получают опыт оказания э, хирургической помощи там, после чего будут отправлены там назад. Куда же? Башкировку или Башкировку. вот на передовую. В Башкировку, а дальше уже по назначению. То есть можно знать, что в общем они, а появятся, и... так они здесь, появятся. Они находятся у нас, в центре, в Харьковском. Они работают здесь. Они оперируют, ходят оперируют, все делают. Да. А ну, а то, они знаете, счастье боятся там врачи. Ну, вот, не знаю, кому из вас это вопрос. К вам, Миша, или к вам, кто. Когда вы ушли, вот два доктора ушло из-за медчасти, кто-то остался, кто ага, нет, Там идет? есть мобилизованные врачи, сосудистый хирург и травматолог. Сейчас они находятся в городе счастье. И... Ну, опять же, не входит в состав там, медицинских пунктов, их просто перекомментировали. Ну, это штат такой, понимаете, там в штатах не предусмотрено в медицинских пунктах батальона наличие э, хирурга или наличие анестезиолога. Это э, для государства очень расточительно, иметь в батальоне э, хирурга или анестезиолога. Батальона должен должны просто быть ликори в загальной практике, первую медицинскую помощь, первую врачебную помощь. Ясно, спасибо большое.